В черном-черном лесу на, на черной-черной поляне сидят два черных перечерных человека и один другому говорить. Василий Иванович, хватит резину жечь. <решит> <решит> понимаешь? понимаешь? Резину жох, блядь. Он черный тоже, как поляны, блядь, и, и, и лес нахуй. <решит>